Всем привет! Приехал снова к себе. Сегодня хочу плечо стрелы варить. Вот. В одном из прошлых видео я уже начал варить в доме, когда пробовал. Но там ужасно неудобно. И в тот раз меня немножко подвели электроды. Сейчас покажу. Ну вот, видно, два шва наложены в один день, но разными электродами. Вот этот шов нормально наложился, а вот этот, во-первых, мало того уж неудобно было, так еще потом начал с ума сходить электрод. С этой стороны, ну тут просто было мне неудобно. Сейчас и на улице, там же, на том же месте, где и в прошлый, ну, точнее, летом варил рукоять старевая. Вот, у меня с собой небольшие чертежки есть, распечатал. Сейчас этот шов чуть-чуть поправлю. Подварю вот этот планец, потом надо будет еще точно такую же еще одну балку сварить, потом все это уже объединять. Вот. Сейчас буду варить вот такими вот монолит электроды. Это вроде как рутил целлюлозное покрытие, как я понимаю, РЦ. А, немножко не силен Это либо рутил целлюлоза или просто рутиловые. Надо посмотреть. В общем, их, по идее, надо отжигать, чтобы ну, влага из них вышла. Но как-то не странно. На прошлых выходных я варил раму для системы управления вот этими электродами. Сначала варил, точнее, добивал ту пачку, которая вот эта вот плохая. вот У меня и прожики на трубе были. То есть я варил с профильной трубы 20 на 40 и прожиги на трубе были. И швы они плохо глажатся. В общем, с ума сходил. Добил пачку, мне не хватило несколько электродов. Взял из этой. Она причем тоже открытая была, уже давно. Варится все просто вот на ура. Поэтому варить сейчас буду вот эти всеми. У меня хорошо есть еще одна пачка таких же. Плюс есть мр 3 по-моему, ресанта фирма. Но ну, это если дойдет до этого. Ну, толстую, толстую железяку варить проще, потому что даже плохими электродами ее прожечь очень тяжело. Варю примерно от охот от 85 до 120 ампер. Но ну, 120 это уже много. Ну, приходится еще по несколько раз обваривать, потому что очень большие качества нужны. Ну, потому что нагрузки очень большие. Гидроцилиндры выдают усилие где-то до тонны. Вроде казалось бы маленький трактор, да... Нагрузка очень большая Ну ладно, сейчас тогда Не буду разглагольствовать еще. Буду все это варить На прошлых выходных, к сожалению, ничего мне не получилось подснять Потому что же, вот За городом был такой сильный Противный ветер И постоянно шел снег То есть пока я носился Выносил оборудование, пока пробовал варить в доме вот. У меня просто темно, и маска, маска у меня обязательно затемнение, и практически ничего не видно в ней. Вот. Вышел на улицу, только вышел, пошел снег. Причем такой ну, нормальный снегопад был, с ветром совсем. где-то что-то не так докоснешься, током бьет. Перчатки два раза менял. Кради они, в общем, мокрые насквозь, сам весь мокрый. В город приехал, там дождь вообще идет, чуть не ливень. Вот, но.. Все-таки как-то эту раму я сварил. Сейчас, может быть, вставлю фрагментик видео. Я на прошлых выходных тестировал горелки. Купил себе горелки такие для баллонов. Одну для опаки тонкой, а другую для, ну, такие для прогрева мощную. Там будет видно, точнее слышно, насколько сильный был ветер. Видно вот пламя. Ветер его, конечно, задувает, но оно не гаснет сейчас я уже тут для сварки все взял, все, что мне нужно, и сейчас начну уже варить. Малейся, я ошибся, потому что вот эту пачку, которую я взял, те выходные я не варил ей, они диаметр двойка. А варил я вот этим, это 2, так, 2,5 килограмма, это тройка короче. Вот, сразу видно разницу, 2 миллиметра и 3 вот. В общем, вот этим творил. они прям на ветру на снегу Им без разницы варят хорошо сегодня хороший тихий день птички поют ветра нету все сухо вот этот стол сухой весь в прошлый раз тут были лужи короче вот это одна из горелок которую в прошлый раз я проверял Тестировал. В общем, вот положил первый электрод и понял, что, во-первых, я быстро вел электродом, быстро наложил шел, видно, что он не прогрелся. Во-вторых, очень холодный металл, решил немножко прогреть его, и отграться застанно. Прогреется, будет нормально вариться. Шел час и распогодился. Солнце прям яркое, слепит небо голубое. Сегодня по-нормальному все сварю. И так, как те выходные. Короче, обварил уже вот этот вот опорный фланец. Сейчас на солнце плохо видно, но, в общем, середину заливать я не стал металлом. Просто там шов с очень большим катетом. Ну и вокруг снизу тоже все обварил. Сейчас буду вот этот обваривать фланчик. Первый же электрод, первый же пройденный как бы, корневой шов в нормальных условиях, нормальными электродами. Все шикарно. Короче, доварил половину этой стрелы. Тут немножко, правда, неаккуратно получился кусочек шва, но это болгарка потом сниму, когда все защищать буду. В принципе, качество везде нормальные, все нормально. Большие швы получились. Вот, сейчас буду вторую половинку варить из вот этого швейзера уже она будет точно такая же, потом будет соединяться сейчас я вот это все струбцинами стяну и покажу вот так прихватил струбцинками все это хозяйство с одной стороны, с другой ну, сейчас это еще подровняю немного потому что оно не везде плотно прилегает, просто по плоскости и уже обварю также и потом останется уже поперечины с ушами варить Конечно, сварка больше времени занимает, чем хотелось бы, но никуда не деться от этого, к сожалению. Вот. Ладно. Сейчас, чтобы времени не терять лишнее, поскольку не всегда сейчас получается нормально поработать. Сейчас, в общем, когда полностью все обварю, тогда уже включусь. Так. Ну, в общем, сварил раз половинка и два половинка рукояти стрелы. В не рукояти, а Плеча, стрелы вот. вот эти электроды у меня такие монолитовские которые 3 миллиметра кончились это двушка начал варить вот такими mr3 инфорсовскими ну конечно тоже нормально варят в принципе Сейчас, в принципе более-менее адекватно все получается но они нормально варят только когда хорошо прогрет металл но в принципе более-менее у Монолита, мне кажется, полегче сходит шлак. У Эмерика его так немножко молотком надо долбануть несколько раз хорошо. В общем, сейчас посмотрю по чертежам по своим, то, что в 3D намоделировал. И буду их уже, две эти половинки, соединять. Но соединять их надо, то есть не просто как на рукояти стрелы. Вот там я просто сварил их продольные и все. Тут нужно через такие широкие проставки стальные, Так что их сейчас придется резать. Вот. В общем, сейчас потихонечку буду это делать, покажу по ходу дела. Так, в общем, заготовил я такие вот пластинки стальные. Видите, для чего они нужны? Вот на 3D модели видно, вот они стоят вот на чертеже вот так. К нему будут крепиться уши для гидроцилиндров. Ну, с другой стороны это вот так будет. Естественно, мне сейчас надо приварить вот эти пластинки. Там вторую не видно. И вот она приварена снизу. Сейчас, может быть, туда-сюда подвигаю. А, немножко я ошибся с размерами. И изначально пластинка должна была вот эта вот тоненькая стоять между вот этих двух плоскостей. Опять же, немножко ошибся, в чем у меня между вот этими внутренними поверхностями именно фланцев должно быть 110 мм. И вот эту я отрезал 110 мм. Соответственно, мне ее надо переваривать уже не сюда, а вот сюда. Ну и усиливающую вот эту планку, соответственно, подвалить куда-то вот сюда вот так. точнее, не усиливающую планку, а вот эту вот опорную. Опорный фланец такой. Ну, или пластина, не знаю, как правильно назвать. Ладно, в общем, сейчас я это все выставлю. Тут еще немножко под, под зачистить шовчик надо. А, наплыв, я его, наверное, сплавлю просто. Сварка сейчас, да и все. А, так что вот так. Ладно, сейчас прихвачу все и включусь, покажу. Так, в общем, начал прихватывать уже. Вот. согласно чертежа, но у меня она вверх ногами сейчас вот. конкретно сейчас вот это место так, ну сегодня я видимо уже не успею, потому что уже сейчас солнце за... на закате скоро темнота опустится, но говорю наверно следующий раз в качестве кондуктора я использовал такую трубу, которая сюда будет вставляться вот, кладочку такие вот отрезал оно все легонько вылазит вот, тут все соосное Тот конец сейчас зафиксирую еще И вот так вот, одинарным швом Чтобы просто оно хоть держалось Варивать уже в следующий раз буду Посмотрим, сколько сейчас времени у меня еще уйдет на это Выявилась проблема В общем, опорный фланец С одной стороны ровно сидит, а с другой его вот так вот увело. Вот. Сейчас фокус. Понимаю. Вот так вот. Короче, тут один вариант только. Надо будет это место греть до красна и выгибать. Других вариантов нету, Чтобы более-менее привести эту конструкцию к нормальному виду. Значит, ладно, я найду какой-нибудь резак или что-нибудь. Вот На крайняк. Куча угля, поддув и понеслась. Заодно будет отпуск, по сути дела. Вот. Там спереди передние фланцы тоже они немножко видно. или так кажется, так, не знаю, вроде бы сейчас труба нормально вставала туда. Вот. Может, их уведет попозже. Но все равно, все равно придется это все прогревать хозяйству и равнять. Сейчас прихвачу, конечно. Там дальше посмотрим, как будет. Но это уже точно не сегодня. Все эти выравнивания будут. Вот так вот. Короче, закончил я на сегодня варить уже закат. Нет. Телефон-то плохо передает, но, наверное, будет все равно видно, что немножко темнее. Вот. В общем, вот так вот получилось сегодня. Все не успел сегодня, да и устал уже. Короче, в следующий раз приеду, доварю. Так, в принципе, она уже готова. Единственное, сейчас ну, я это уберу и примерю с рукояткой.